Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы давно с вами не встречались в формате обсуждения международного положения. Так уж сложилось, что события происходят каждый день, и наши эксперты очень плотно заняты, к сожалению. Но, тем не менее, они согласились сегодня выступить перед вами и рассказать, о своем видении международного положения и о том пути, которым надо идти нашей стране. Наши эксперты Владимир Сергеевич Васильев, главный специалист института США и Канада Российской Академии наук, доктор экономических наук и Виталий Тович Третьяков, декан факультета телевидения МГУ. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. вечер добрый Итак, Владимир Сергеевич, вам первое Скажите мне, пожалуйста, сегодня, точнее не сегодня, 1 числа, были введены в действие американские санкции против Европы, против Канады на поставку стали и алюминия? Да. Значит, реакция, в общем, такая: Тредо окрестил это разбоем. Значит, председатель Евросоюза заявил о том, что это просто какой-то беспредел, и что пора за ним договариваться с Россией и снимать с нее санкции. Скажите мне, пожалуйста, Владимир Сергеевич, это что? Заявление о намерениях или просто выпускание выпускании воздуха? Ну, ситуация действительно является серьезной в том плане, что она является беспрецедентной, потому что торговых войн подобного рода ну, практически между, скажем, Соединенными Штатами Америки и Европой, а может быть даже и Соединенными Штатами Америки и всего мира, уже не было давно, так сказать, десятилетия. Ну, в, точь, в качестве точки отсчета мы можем взять, скажем, период создания ВТО, то есть середины 90-х годов, когда вот в страны большая их часть вступила в ВТО и начала снижать тарифы. Более того... Эта как бы, ситуация э, настолько никогда не была э, э, серьезной. О ее серьезности говорит, ну, может быть, следующий интересный момент. Вот только что в Канаде закончилась встреча министров э, финансов семи стран, министров финансов и иностранных дел для подготовки э, встречи Большой Семерки, которая состоится также в Канаде от, по-моему, 7-8 июня. И ситуация эта была беспрецедентная в том смысле, что вот буквально шесть министров этих стран, кроме Соединенных Штатов, они вот наринулись, накинулись на Мнучина, министра, министра финансов США, и стали именно его обвинять в том, что Америка сегодня, так сказать, грубо или беспрецедентно ломает все, весь тот международный экономический порядок, который складывался вот на протяжении последних десятилетий, начиная вот с 90-х годов сначала, которые вот отмечен созданием ВТО, подписанием таких всевозможного рода соглашений о свободной торговле, да и, в общем-то, ЕС как таковая организация именно сформировалась именно за этот период. В какой степени их обвинения оправданы или... Не очень. Нам предстоит узнать, может быть, в ближайшем, так сказать, обозримом будущем. Но дело все в том, что Мнучин на этой вот встрече не стал не оправдываться, не стал не говорить о том, что его неправильно поняли. Он как бы так сидел, улыбался, и можно было понять, что ну да, да, теперь мы вступили в новую эпоху. Да, мы, Соединенные Штаты Америки, будем теперь ломать этот порядок. И до тех пор, пока администрация Трампа будет у власти, это будет происходить и дальше. Если это будет и дальше идти таким образом, то здесь очень сложно что-либо сказать. Но есть один очень важный момент, который надо иметь в виду. Дело в том, что вот эти санкции Трамп вел в соответствии с американским законом. 1962 года, то есть это была очень далекая эпоха, она действительно наделила президента Соединенных Штатов Америки вот этими, ну что ли, если хотите, чрезвычайными торговыми полномочиями, но только лишь в одном случае, когда эти полномочия используются для вот системы, то есть когда они продиктованы соображениями национальной безопасности. Вот все, что происходило, может быть, на протяжении последних там 20-30 лет с начала 90-х годов, вот этот либеральный экономический порядок был выведен вообще из сферы национальной безопасности. Национальная безопасность – это там вооруженные силы, это может быть какие-то еще там борьба с терроризмом, но никогда вот эти торгово-экономические отношения не рассматривались через углом зрения угрозы национальной безопасности. И это говорит, может быть, действительно о том, что намерение, по крайней мере, у Соединенных Штатов Америки, у этой администрации есть. И, в принципе, речь действительно идет о сломе того порядка, тех экономического либерального порядка, который складывался, ну, скажем так, на протяжении последних трех десятилетий. С точки зрения замысла, здесь не надо, вот как бы этот замысел обозначить. Соответственно, и реакция, скажем, европейских союзников, азиатских союзников Соединенных Штатов Америки, они, может быть, даже сегодня пребывают в растерянности. Что это сегодня? Небольшая тенденция, так сказать, зигзагогулина, и э, с уходом Трампа все вернется на круги своя. Либо, наоборот, возникнет некая ситуация, при которой действительно речь идет о принципиально новой стратегии, и кто бы ни пришел к власти в Соединенных Штатов Америки, эта линия будет продолжена. Может быть, она будет осуществляться не так грубо, не так прямолинейно, не так примитивно, но она, как говорится, будет продолжена. Вот пока можно что сказать коротко на ваш, на ваш вопрос. Не совсем соглашусь с вами вот в чем, Владимир Сергеевич. Mm -hmm. По-моему, это как раз и есть проявление либерального глобализма когда уничтожаются национальные государства Европы, и они э, попадают в некий неофеодализм, э, через который их проведут в неорабовладение. Именно так, то есть все международные договоры рушатся, решает вопрос только грубая сила. А вы, ребята, будьте здоровы. Э, Виталий Тович. Да. да. Значит, ну, Мночин может фигу из кармана показывать Европейскому Союзу очень долго. У меня нет практически сомнений, что Европейский Союз ляжет под Америку. Вот прямо вам скажу. Но я не понимаю одного, и попрошу вас это мне объяснить. Почему российское правительство этого не видит? Что еще надо сделать либеральному глобализму для того, чтобы э, наш, так сказать, экономический блок и вернее не наш российский там э, Российская Федерация экономический блок и э, премьер-министр Российской Федерации это понял как по вашему да. ну, на ваш вопрос можно ответить совсем кратко что я сейчас и сделаю но я хотел бы и в целом э, коснуться этой проблемы вот всего, всех нынешних изменений э, почему э, наше правительство Правительство У Путина, надо думать, и, суть по некоторым его словам, несколько иное представление, но он во многом связан своей командой, и в частности, его экономической частью, этой команды. Наше правительство в своей экономической части абсолютные приверженцы вот этого либерального порядка. То ли потому, что они книжек таких начитались, то ли и ничего другого не знают, то ли идеологически это близко. Тут, собственно, все варианты уже назывались, под таких чисто классовых, под компродорской составляющей. Но так или иначе, нужно признать, что нужно еще поискать таких либералов, монетаристов в мире, какими являются члены нашего правительства, предшествующего совершенно точно относительно нового состава, ну, посмотрим. Это первое. То есть они идут по заранее проложенной идеологической стезе, и пока им не дана команда из Вашингтона, не впрямую я имею в виду, а вот э, э, ментально, э, что это все устарело и нужно жить по-новому, они только будут действовать. Второе, это то, что наша, опять же, экономическая часть правительства, не только экономическая, впрочем, но она в первую очередь приверженцы вот этой самой мантры, которую любят повторять на ток-шоу некоторые наши либералы. Владимир ними тоже часто сталкивается, участвуя в этих разговорах. Там разговор один. Пока у вас 2%, -2 мирового ВВП, сидите и не рыпайтесь, Что вам скажет, что и делаете. Какие правила есть, такие соблюдайте. Вы ничтожество экономическое, и поэтому думать, размышлять, понимать оригинальные меры, да еще рискованные меры вам никто не разрешил. Они боятся, они боятся э, стронуть эту систему, они боятся сделать что-то лишнее. Это э, политический пример, но имеющий прямое отношение э, к, это, э, к этому ментальному состоянию э, членов нашего руководства многих, это вот Крым. Очевидно, совершенно что если бы не Путин, если бы не его единоличное решение, то никакое -то присоединение к нему не состоялось. Уж тут же выкатили 125 причин, почему этого нельзя делать, а вот то, что называется политической волей и всем остальным, это просто по трусости отсутствует. А теперь в целом ситуация. Я, конечно, не специалист по торговым войнам, но я исхожу из какого здравого смысла экономического, который присутствует у всякого человека, по всему, все мы участники рынка, хоть на самом низком базарно-магазинном уровне, но э, это, это тоже рынок. Если есть продавец э, и есть покупатель, то не может бесконечно продолжаться, чтобы и продавец был доволен, и покупатель, чтобы и тот, и другой выигрывали от этой самой купли-продажи. Рано или поздно это рухнет. Видимо, есть какие-то другие покупатели, которые страдают, в отличие от западных, от европейских стран, которые страдали все это время, пока американский продавец там, допустим, и европейские покупатели обеспечивали эту взаимовыгодную торговлю. То есть это классическая империалистическая схема, которая, однако, тоже со временем устаревает, потому что появились новые мощные покупатели или подавцы, ну, Китай, там наиболее яркий пример, Вот и они нарушили этот самый баланс. Европейцы привыкли впервые за всю свою историю после Второй мировой войны, ну, там они, правда, Югославию немножко взбомбили, но они считают, что это мелочь, Западные европейцы, центральные европейцы жили в мире 70 с лишним лет подряд, когда это было в истории Европы. И при этом рост материального благосостояния населения этих стран, тоже такого никогда не было. Они к этому привыкли, они расслабились, они посчитали, что это... Пенс Божий так всегда и будет, потому что они лучшие, самые умные, самые цивилизованные. Ну и вот все то, что они любят говорить всяким варварам, относя к таковым и нас. Но нич ничто не бывает бесконечно. В этом мире вселенная даже утверждает, не бесконечно. Тем более какие там мировые порядки. От 1945 года Паставская-Ялтинская система, если политически взять прошло уже э, 70 с лишним лет если взять точку э, как бы стабилизации окончатель вот этого э, полюсного мира 75 год кельсинки акт, и здесь уже прошло э, 40 с лишним лет Ну, обветшала система новые реалии не соответствуют этой конструкции э, ее э, нужно менять Почему я был среди тех, кто, опять же, на своем уровне утверждал давно уже, что нужно думать об изменении, мировой порядок, естественно, меняется, нужно думать об изменении системы международных отношений. Не нужно разрушать его, как делают американцы, и, вообще подтачивают эту организацию, но нужно думать, а что будет в замену когда она рухнет окончательно или когда окончательно баланс сил то будет не в пользу России. Нужно выставить свои международные организации, которые будут альтернативными и ВТО, и Международному банку, и всему этому остальному. Нужно выйти из международных организаций, всяких Советов Европы, которые создавались не при участии России, Советского Союза России. То есть очевидно, не учитывали интересов нашей страны просто потому, что без нее создавались. А некоторые прямо против нее создавались. Но, опять же, вот эта боязнь стронуть сложившуюся систему, а вдруг будет еще хуже, а сил у нас мало, она вот и привела к тому, что, как мне кажется, не знаю, насколько сознательно, не знаю, насколько мощно стоит интеллектуальный класс Америки за Трампом, вот это его личное, ну плюс некая там небольшая команда, его личный выбор, или над этим поработали действительно аналитики, эксперты американские. Но так или иначе, он почувствовал, что что-то не так. Все рушится, все не в интересах США, и рано или поздно рухнет, поэтому нужно создавать инициативно нечто новое, а если ты инициативно ее создаешь, естественно, ты максимально затагиваешь туда свои интересы. Этот вызов нужно принять, это интеллектуальный вызов, помимо всего прочего, и мне нужно срочно давать свой интеллектуальный же, а потом политический ответ. Вот так я смотрю на это. Но я хочу просто сказать, Владимир Ильич, во всей известной нам истории человечества мировой порядок менялся только в результате войны. К сожалению. О, да, да, это так, да, да. Вот. И, кстати, когда вы сказали по поводу того, что они там начитались разных глупых книг, я вспомнил одну, так сказать, один водевиль э, российский, э, Лев Горжич Синичкин. Там у автора пьесы на двери было написано «Читал и духом возмутился». Зачем читать учился? <смех> Спасибо, Виталий Тойч. Владимир Сергеевич, да. вот смотрите, Виталий тович очень правильно отметил, что постоянно нас укоряют в том, что вот у вас там 2% ВВП, поэтому вы ничто и звать вас никак. Но ведь ВВП это обман. Если мы посмотрим структуру экономики Америки, то мы увидим, что там 10% Производства, там, материально, интеллектуально, неважно, а 90% сфера услуг. Это раз. 70. Вот. Ну, я смотрел последние данные, значит, 90%. Ну, неважно, это даже в данном случае не, не случайно, ведь Трамп бьется за то, чтобы вернуть э, промышленность назад в Штаты. Потому что можно сколько угодно говорить о там э, могуществе, немогуществе, но. Если, допустим, ведущие страны мира откажутся от доллара в своих расчетах, это крах экономики Америки и ей не поможет никакая военная сила. Я не прав? Ну, в принципе, американцы, давайте скажем так, вы поставили несколько вопросов, я ими отвечу одну очень важную вещь. Лично я эм, очень всегда настороженно относился ко всем международным сравнениям. И поэтому вот эти вот, то, что вы сказали, что ВВП – это некая условная конструкция, эта условная конструкция говорит, может быть, ну, только о, там, скажем, неких производственных возможностях, которые а есть в странных... продаж, будем говорить там. Да, на данный момент. Она не говорит о многих других параметрах. Ну, Например, нас сравнивать иногда, я не знаю, там может быть, я не знаю, с Испанией сравнивать, или там с Италией, но понимаете, посмотрите, скажем, номенклатуру там продукции, в особенности связанные, скажем, с нашим военно-промышленным комплексом. А -то... Речь. Да, то есть те виды науко-емкой и высокотехнологической продукции, которые мы сегодня производим, ну скажем, за те же деньги или за те же э, по тем же издержкам. Но я хочу привлечь внимание другой проблемы что, понимаете, ВВП не говорит сегодня о характере там, проблем, которые перед страной стоят. Ну, например, там в ами... в ВВП там в Америке больше там, российского в 5 или в 6 раз. Но, понимаете, и проблемы, которые перед Америкой стоят, их тоже в 5-6 раз больше. Ну, например, возьмите проблему задолженности, понимаете. В Америке и долгов сегодня в 7 раз больше, чем, скажем, в России. И американцы очень всерьез рассматривают именно эту составляющую сегодня своего, если так можно выразиться, экономического бытия. Вторая очень важная вещь, она действительно связана, ну, если хотите, с потребностями и с формой их реализации, которая тоже ни о чем, в общем, не говорит. Если население там сыто, обуто, одето и удовлетворено базовые потребности – что хорошо знают экономисты. Все остальное иногда эти различия связаны, вот если хотите, с товарами роскоши, с предметами потребления. Вот не хочу ездить там, я не знаю, на простой машине, подавайте мне такую какую-нибудь там Royal's Royce, Bentley на воротах. И каким образом это, так сказать, отразить в производственных возможностях, сказать, очень сложно. Конкретный пример, ну, скажем здесь, это вот, допустим, тот же Китай. Понимаете, когда вот его вот экономика выросла, стала сегодня второй мире. но если посмотреть там по жизненному уровню, может быть, по доступности благ, то китайцы, может быть, и до сих пор ездят на велосипедах, и это наиболее распространенный вид транспорта. Так что это тоже вот на сегодняшний день как бы ни о чем не говорит. Но вот то, что сказал Виталий и то, что здесь надо, может быть, чуть-чуть развить. Да, я думаю, что сегодня наше правительство с довольно, с одной стороны, с интересом, я думаю, смотрит за этим новым этапом, а с другой стороны, смотрит с большой тревогой, потому что ему тоже хочется заглянуть в такой магический кристалл и посмотреть, что будет в будущем. Мы на самом деле заточены вот на этот либеральный экономический порядок. Мы, а для этого мы там 13 лет вступали в ВТО, для этого мы проводили всю систему внутренних преобразований. Вы понимаете, более того, я недавно, ну это, не, так сказать, как бы не секрет в том смысле, вот недавно в Москве прошли примаковские слушания, чтение, я на них был. Последний в качестве гарнира выступал Кудрин, который изложил нашу программу, дело не в этом, он сегодня уже не там председатель Центра стратегических разработок, он часть правительства. И, в общем-то, он рассуждал именно как человек, которому сегодня поручено следить, если так можно выразиться, как правительство будет реализовывать его программу, или, по крайней мере, ту программу, с автором которой он является на 80-90%. процентов. Но это абсолютно либеральная программа. Эта программа именно исходит из того, что вот этот либеральный экономический порядок будет развиваться, совершенствоваться, и, как говорится, от него и будет выгадывать Россию. Вот здесь, может быть, и состоит наша сегодня основная, основная проблема. Только мы выстроились еще раз, вот как говорится, повернулись лицом к этому самому либеральному экономическому порядку, а нам вдруг заявили или заявляют в лице Трампа, а он закончился. Все, наступают другие времена. И вот здесь вот, я думаю, и начинается основная головная боль. А что делать в иные времена, я вам точно могу сказать, никто не знает. Все, а видите ли, Владимир Сергеевич, да. вот я немного не соглашусь с вами, что там угу. не охвачены какие-то отрасли, Дело не в этом. Дело в том, вы помните историю войны с Ливией? На второй день у французов и итальянцев закончились крылатые ракеты. Они стали просить у Америки эти крылатые ракеты, получили только через две недели. Надо было сделать. Российская армия отвоевала две тяжелейшие чеченские войны. Четвертый год работает в Сирии как-то не кончается. Ведь все рассуждения о ВВП были бы правильны, если бы нам надо было, допустим, экономику свою разворачивать снова. Даже не о ВВП, а о валовом национальном продукте. Но на сегодняшний день это оружие, чтобы остановить любого, уже есть. Его уже производить-то ведь не надо. И вот, это, вот эта вся либерастная сволочь, она пытается это все заболтать. Виталий Тойович, у меня к вам вопрос. Виталий тоевич Да, да, да, я слушаю. Значит, смотрите. Вот на буквально эти три дня произошло, ну, или готовы произойти несколько событий. Первое. Шойгу вызвал в Москву Либерман, министра обороны Израиля. Дело в том что там готовится операция по освобождению вот этих мест вокруг дейр которые, собственно говоря, вплотную привыкают к израильской границе. После нескольких последних недель Израиль совершил несколько налетов на территорию Сирии под предлогом того, что якобы он бомбил значит, ну, будем говорить, склады хезболы и шиитской милиции. И вот сейчас, насколько мне известно, информация, что Шойгу потребовал во время наступления сирийской армии на остатки боевиков на юге прекратить обстрелы. Израиль выдвинул встречное требование о том, что значит, шиитские отряды и Хезбола не должны подходить к израильской России ближе, чем там на 50 километров. Это одно событие. Завтра начинается саммит ШОС. Значит, туда приедет Путин, там будет СИ, и по сведениям различного рода информационных агентств, там ожидают Кима. То есть, готовится трехсторонняя такая встреча, как бы в преддверии встречи Кима с Трампом. И я думаю, что речь здесь, скорее всего, пойдет о гарантиях Северной Кореи со стороны Китая и России. Как вы считаете, это может остановить Америку? Да, ну, по поводу предшествующего разговора я бы вот тоже мог кое-что сказать. Я да, пожалуйста, тут нет да, вопроса. Пожалуйста. В данном случае отмечу только две вещи. Меня тоже, и вот Владимир Сергеевич, совершенно справедливо это, отметил, Кудин назначен председателем счетной палаты, однако продолжает с момента назначения, уже с момента назначения, продолжает делать доктринальные заявления, так, как будто от Медведева мы не слышали таких доктринальных заявлений с момента его переназначения главой правительства, так, как будто Кудин определяет стратегию экономическую Россию. России. Собирается дальше это делать. Я считаю, это неправильно политически и опасно экономически. Экономически, но ну, мы уже об этом говорили, почему. Тут, конечно, вопрос к Владимиру Путину: кому он поручил разработку и реализацию этой стратегической экономической линии, а то тут какие-то сомнения. Не верю я в это, Владимир Витальевич. Не а? верю. Не верю я в это, но не верю. Ну но... не обязан Паниковский всему верить. Но... Так что тревога здесь остается. Ладно бы еще в этот экономический либеральный миропорядок вписались, вписались должным образом, а вот вписались-то на вторых и третьих ролях э, вопрос, а что делать-то? Вот наше правительство... Вроде бы, как, как в либеральном порядке жить знает, а, а как в, в новом а не знает. Во-первых, как в либеральном, если она знает, то, по-моему, лет 10, еще как, какой 10, больше, по в первый президентский срок, по-моему, Путин а, дал команду и со, был создан специальный центр по разработке, а, по созданию в Москве а, международного финансового центра. И, по-моему, Волошин был назначен главой этого Было команды. И где этот центр? И где рубль, как резервная международная валюта? Ну, по карманам разошелся, я так понимаю. Вот. То есть, я так понимаю, в этом направлении ничего не делали. Считали, доллар евро есть. Нам, собственно, на мелкие расходы крупные хватает от того и другого. Какой же там рубль? Так что и в это не вписались. А что касается перспектив как жить в новой жизни. Новая жизнь, она не очень отличается от старой. Больше либерализма уходит, приходит больше авторитаризма. А больше авторитаризма, это все, что из этого следует. А для России, понятное дело, с гигантскими пространствами, вот о вооружениях уже говорили, но ясное дело, если мы не будем производить свои самолеты, всех модификаций, пассажирские, на все расстояния, то в случае чего мы останемся без внутренних авиаперевозок. Ну и все остальное. Тут не нужно быть семипядей во лбу, не нужно гард заканчивать э, по экономической части. Вот. А теперь, значит, относительно вашего вопроса. Ну, по Ближнему Востоку я уж точно не, не чувствую себя специалистом, но у меня много контактов, в этой сфере и тех, кто у нас занимается этими проблемами. Я так понимаю, что вся эта история сирийской надолго, что восстановить территориальную целостность Сирийской Арабской Республики в прежних границах в ближайшее время не удастся. То есть де-факто страна будет разделена, а это значит, что на ее территории будет продолжаться борьба разных близлежащих государств, и в первую очередь Израиль, и Турции, и плюс этих заокеанских друзей арабских народов, то есть американцев. Первых друзей после Гитлера. Ну, следовательно, тут уж очевидно, военная, дипломатическая, экономическая составляющая, все три составляющие Стратегии и политики и тактики на этом участке международных отношений нужно прикладывать максимальные, но не, но не чрезмерные. То есть, чтобы не перебрать там с военным в учет экономического, в учет дипломатического, и так далее. Так что тут вроде бы надолго относительно встречи э, Ким Чен Ира с руководством США, с руководством России и э, Китая э, трехсторонние, э, если она состоится. Я считаю, что я не знаю, насколько это реально, э, но то, что это возможно, я бы сказал даже должно для э, него, для руководства Северной Кореи, по-моему, очевидно. Но, даже для самых непонимающих, даже для тех, кто не помнит, как было с Каддафи и прочими, американцы сами говорят, что ты на всякий случай приготовься э, к ревицкому сценарию. Они даже не стесняются это говорить, обрабатывая, охмуряя Кима, они не стесняются ему говорить, что даже когда мы тебя охмурим, ты еще, возможно, повиснешь э, э, вверх ногами. Так что... Э, ну. Понятное дело, что он должен получить максимальные гарантии. От кого? Не от американцев, но они, они эти гарантии известны, как дают и известны, как выполняют. Следом остались только два гаранта. Это Китай и Россия. И ясное дело, что если он заручится, если есть такая договоренность о следующей гарантиями этих двух глобальных держав, то он может идти на сделку с Соединенными Штатами Америки. Более того, скажу, как мне кажется, как мне кажется, возможно, это был бы хороший случай начать эту политику открыто активно. Мне кажется, что ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, как раз вот сложилась вся особая обстоятельность что ШОС мог бы, в принципе, начать формировать себя как будущая альтернатива организации объединенных наций, если в ней окончательно э, будут деморализованы все участники командном голосовании по приказу там, одной страны, либо она будет э, превращена в недееспособную, потому что... Э, ну, исключительно в интересах, без всяких компромиссных вариантов, исключительно в собственных интересах. Иногда просто там а, а, из-за упрямства американцы или западные их партнеры, ну, первое, что американцы будут там а, ветеровать все, а, чтобы сделать ее недееспособной. Но шоссе, а, естественно, не нужно сейчас заниматься в этом смысле, там, проблемами а, Западной Европы, европейских стран. Но чтобы он мог сделать, как мне кажется, на пути к этой альтернативности, эффективной альтернативности? Если бы, вот в данном случае, начать можно быть бы с Северной Кореи, главы Китая и России сказали, что отныне Шанхайская организация сотрудничества обеспечивает своим членам, тем, кто в нее вступит, абсолютные гарантии, а, не вмешательство в внутренние дела, этой идеологии что уже придерживается, уже об этом говорит, но плюс к этому абсолютные гарантии безопасности со стороны любых третьих стран, которые попытаются вмешаться в внутренние дела этих государств, не маленьких, средних. За исключением того случая, когда принимается решение Организации Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций. То есть нужно вот пока оставить как бы, во главе все конструкции. Тогда будет ясно, что если какая-либо страна вступает в сотрудничество, что вступает в Организацию Сотрудничества, она получает гарантии безопасности, гарантии ненападения на нее со стороны тех, кто любят, собственно, нападать. Ведь мы же последние десятилетия, Китай ни на кого не нападал. Австралия, не знаю, Австралия там она как что-то бурчит иногда, тоже не нападала. Латиноамериканские страны, я тоже не помню, чтобы они нападали на страны Африки, там, Азии. А вся, вся вот эта и угроза, и реальные действия, все идут, извините, оттуда, что называется, западом. Фактически угрозы миру, классический вопрос советской международной пропаганды, откуда исходят угрозы миру и внешней политики, ответ однозначен Запада сейчас. И ШОС, если гарантирует на этом э, э, купирование этой угрозы, то он фактически становится а, главным гарантом безопасности для своих стран-членов, и э, альтернатива организации объединенных наций, потому что организация объединенных наций, оказывается, не может обеспечить это, ибо в обход э, со, решения Совета безопасности ООН американцы действуют, э, как в случае э, с Ливией, или э, ну, и, с, ну и с Ливией тоже, э, э, с, с Ираком, например, или... Э, а европейцы, как в случае с Югославией. Поэтому я бы приветствовал такую встречу, но не только тактически, ситуативно, а перспективно и стратегически. И такие решения. Понятно. Спасибо, Виталий Тович. Виктор Сергеевич, вот смотрите, Понятно. у нас сейчас ситуация такая, что в Москву слетаются, как мухи на мед всех, кто только может. И всем что-то вот нашей страны надо. Никто не говорит «на», все просят «дай». И вот э, посмотрите, ведь были очень интересные проекты железной дороги через Армению на Исфахан, на Тегеран, и железной дороги через Южную Корею, через Северную Корею, в Южную Корею. И железные дороги, и, собственно говоря, газопровод. Но задробило это дело РЖД, которые заявили, что нам это невыгодно. То есть, на первом месте стоит экономическая выгода, а не, собственно говоря, э защита обороноспособности страны. Так может, пора бы уже подумать о том, что буржуазная общественно-экономическая формация власть капитала виснет у нашей страны на ногах вот в эти того, о чем мы говорим может пора подумать о том, чтобы значит хотя бы начать процессы восстановления социализма как вы думаете ну так сказать ну Марк Антонович ну вы правы с точки зрения общего подхода во что это вылезло потому что Здесь проблема одна. Либо эти проекты каким-то образом будут реализовываться с участием государства, либо нас ждет какой-то, так сказать, еще период, может быть, каких-то там социальных катаклизмов и потрясений, когда эти проекты будут раздвинуться чуть-чуть назад, чуть-чуть в дальний ящик, и только потом примутся за их реализацию. Но здесь надо рассуждать по-другому. Вот у меня, может быть, действительно создается впечатление, что в этой нынешней обстановке жизнь, может быть, действительно заставит больше подходить не с коммерческой точки зрения, а вот со стратегической, с политической. Вот. Потому что совершенно понятно, что сегодня геополитика начинает, и даже геоэкономика начинает оказывать все большее влияние на внешнюю политику. Сегодня совершенно очевидно, вот так, как было сказано, что, например, Сирия, это всерьез и надолго, следовательно, надо укреплять ту инфраструктуру, которая к этой самой Сирии приближается, но не только к Сирии. Это совершенно очевидно, что об этом заговорили, об инфраструктурных проектах развития северокорейского полуострова. Как вы помните, на петербургском форуме э, премьер-министр Японии Абах заговорил о том, что, может быть, и северный морской путь пора задействовать в качестве в да, второго шелкового пути, да, как говорится, или какого, ледяного пути в Европу. То есть, короче говоря, эта ситуация есть и возникает, и мы, может быть, здесь можем другую сказать, что независимо от социально-экономической формации, независимо от каких-то там конкретных порядков, которые существуют, может быть, эти стратегические проекты будут реализовываться. Почему? Потому что формально, если посмотреть на некую ну что ли, стратегическую позицию, вернее, на экономическую политику, как она была очерчена, или приоритеты экономической политики, так как они были очерчены на предыдущие, скажем, 6 лет с точки зрения декларации, было сказано развитие человеческого капитала и инфраструктурные проекты. Мы хорошо знаем, что такое, как бывает иногда у нас, наполнение этих проектов, но я сегодня считаю, что возможно как раз вот эти вот инфраструктурные проблемы, проекты после Крымского моста. Почему-то вот у нас мало может быть сегодня этот факт э, учитывается, что это в общем-то не просто экономический, был коммерческий проект, но это если хотите геополитический, геоэкономический проект. Может быть наше руководство почувствует вкус к подобного рода проекта. Вот я бы так сказал. Ах, Владимир Сергеевич, есть в христианской линии такая молитва. Верую, в Господи, помози мы ему не верим. Декларации моря, дел нет, к сожалению. Ну, может, давайте. Я вам да. это тот самый вопрос. Поскольку мы все это видим, они а не пора ли нам уже отказаться от капитализма? Капиталистический проект провалился в нашей стране. Кроме бед и несчастья нашему народу он ничего не принес. Ну, Марк Анатольевич, ну, по вашим сказать, словам, чувствуется, что вы такой крепкий сторонник социализма, не знаю, в какой его вариации. Ну, понимаете, я за эту страну воевал, я и присягу приносил. Я тоже, естественно, за интересы России максимально. Что касается этих слов, терминов «капитализм», «социализм», Тут много допутано, в том числе, когда публично ведутся дискуссии, ведь все же бросаются этими словами, не давая предназначения, не давая пояснения, что понимают под социализм, под капитализмом? Я могу вам сказать, если вы хотите меня выслушать. Да, У меня есть, Я занимался этим вопросом. Социализм – это переходный период капитализма к коммунизму. А, который Три единая задача. Воспитание нового человека, определение направления научно-технического прогресса и создание материально-технической базы коммунистического общества. Точка. Да. То есть вы классический берете вариант, но я очень ценю опыт Советского Союза, вижу в нем много позитивного, не отвлекался от него и многое желательно было возродить. Но я бы поспорил вот с вашим этим утверждением, но сейчас не до того. Я все-таки отвечу на ваш вопрос. Так вот, да, пожалуйста. То, что рынок есть такое же изобретение естественное человечество, как колесо, например, для меня очевидно. Поэтому отказаться от колеса нельзя, нравится оно тебе, не нравится – также от рынка нельзя отказаться. Кстати, в Советском Союзе рынок в многочисленных своих формах, между прочим, продолжал существовать. Там не буду доказывать примеров тому масса. Вот. поэтому я не совсем понимаю, у нас в Конституции записано, что у нас социальное государство. Это еще менее понятная категория, чем капиталистов и социализм значит, все там сразу напоминают, вот то, все, пятое, десятое, это вот вроде бы означает, что у нас социальное государство, поэтому образование бесплатное. Во-первых, оно не бесплатное, так, по большому счету, в значительной степени, ну и, и многое другое. Поэтому отказаться от рыночной экономики, которая, особенно в эпоху массового потребления, когда люди привыкли к этому, они покупают вещи, которые им не нужны, в принципе, для того, чтобы нормально жить. Нет, это целая система перевоспитания э, гигантского э, числа людей, всех новых поколений, всех молодых людей. Они привыкли менять эти дурацкие телефоны раз в два года. Если раз два года они не меняют, они чувствуют себя ущербными. Э, как тут без рынка? А рынок, многие считают, фактически синонимом капитализму. Поэтому э, э, ну, это очень большой, это нужно отдельный разговор заводить. Ну, можно Ни от чего хорошего, ни от чего эффективного отказываться не нужно. Другое дело, что не нужно при этом э, сводить свою мораль э, к набору каких-то... Э, физиологических исключительно инстинктов и глупости, которые тебе тот же рынок появил, поскольку ему постоянно нужно, чтобы ты что-то покупал. Тут, конечно, вот усилие бы экономистов направить на то, чтобы создание модели эффективного рынка вот, во всех смыслах, а не только, чтобы завалить ненужными продуктами, заставить покупателей их покупать все супермаркеты в стране. Но я бы хотел, опять же, вот э, предшествующему разговору, очень важная вещь. Вот э, эти самые э, э, хамонолибералы, э, они э, справедливо говорят, а какой экономический прибыток от Крыма? Ну, и так туда ездили. Э, значит, что там, супергигантский урожай, который мы там завалим всю страну, отдыхать в море, купаться, и так граждане России ездили. Это на них еще американские ракеты не летали. Да. Но стратегически да. эти идиоты, они просто не могут понять, насколько стратегически в военном отношении, в безопасности Россия выиграла, воссоединившись с Крымом, но э, тут, по-моему, любой умный человек... Да нет, есть факты. Да. Пятый а... флот американский оттеснен аж до Неаполя. Да. Вот. Поэтому... А это дальше. Дальше. Твоя безопасность. А если ты безопаснее всех себя чувствуешь в этом мире, у тебя развязывается свобода рук и в экономике, и в политике, и в культурной политике. А если ты всего боишься, если на тебя любой... Э, шелкотер нападет, и ты уже не знаешь, что делать, ты должен отступать там чуть ли не до, до глубины Сибири, если только тебя Сибирь не отберут, то о каком там развитии может идти речь? Поэтому я, конечно, считаю, что нужно... Есть экономические проекты, а есть стратегические проекты. И вот просто маленький пример. Опять же, я себя большой специалистом специалист в этой теперь точно не чувствую, но тенденция такова, что рано или поздно Северная и Южной Кореи объединятся. Через 10 лет это будет, через 50 лет, неважно, это произойдет объединение. Так вот, если вот эта самая железная дорога уже будет существовать, да. так у нас будет гигантский выигрыш в этом случае. Если она объединит, они объединятся по нашей модели, включая экономические составляющие. Совершенно верно. Да, это уже будет выигрыш. Нужно думать на годы, десятилетия вперед, а не только высчитывать этот чистоган, как будто ты пошел в стратегию. Ры Рынок, однако. Вот. Так что, как такая большая страна, как мировая держава, Россия была, если будете ей оставаться, пока она такая, как можно без стратегии? Ну, это просто идиоты могут быть. О говорить. том и речь. Хорошо. Значит, спасибо, Владимир Сергеевич, спасибо, Виталий Тович. У нас вопросы есть в чате? Так, точно. Прошу. Первый вопрос. Китай не желает подписывать долгосрочное соглашение по покупке товаров из США. Китай ляжет, и чем это грозит РФ? Владимир Сергеевич. Да, Китай лажет... что? Там я прослушал вопрос, Китай, Китай... Китай ляжет США. под США. Если, если Китай ляжет под США, то чем это грозит? Ары? Ну нет, давайте так говорить. Все, что происходит сегодня в американо-китайских отношениях, тем не менее торговых, экономических, это, ну, если хотите, игра в долгую. Вот, и кто в этой игре еще так сказать, вот переиграет, кто выиграет, это еще надо посмотреть. Дело все в том, что тут надо иметь в виду одну очень важную составляющую. Дело все в том, что американам китайские сегодня экономические отношения отнюдь не ограничиваются торговлей. Они, так сказать, связаны с взаимными инвестициями. Они связаны с тем, что Китай тоже вкладывает довольно большие средства в американскую экономику. Китай располагает там своими производственными мощностями. Китай имеет, в общем, там свою диаспору, которая безотносительно каких-то там вариаций тоже ориентирована или поддерживает э, интересы Китая. Более того, у Китая, поэтому это вот одна из только лишь верхушек взаимоотношений, экономическая, с, экономическая верхушка взаимоотношений, э, вот это вот э, торговля товарами. Это только лишь верхушка их взаимоотношений. В настоящее время американцы рассматривают довольно большое количество, так сказать, скажем, китайских товаров, которые они хотели бы обложить пошлинами и усилить. Но Китай показал, что сегодня у него есть возможность эффективно это противодействовать. И вот как раз все то, что сегодня говорилось. А вот это о Шос, о, о, о Брикси, о том, что у Китая, как говорится, Китай, Америка не единственный торговый экономический партнер Китая. Китай сегодня активно взаимодействует и с Россией, и с Индией, и с другими странами. Более того, Тихоокеанского бассейна, более того, Китай именно сейчас и прокладывает свой этот один пояс, один, так сказать, путь, именно чтобы наладить отношения с Европой. Более того, Европа, вот если посмотреть на последнюю реакцию Европы, на американские, так сказать, санкции, то Европа говорит о том, ну раз вы, как говорится, Соединенные Штаты Америки от нас отворачиваетесь, тогда мы будем всерьез думать, может быть, даже не только о взаимоотношениях с Россией, сколько о взаимоотношениях с Китаем. Китай для нас, тем более сейчас у Китая с Евросоюзом тоже очень развитые торговые и экономические отношения. Так что ситуация здесь в этом плане гораздо более запутанная. И с моей точки зрения, понимаете, она выгодна Китаю. Ну, это просто долго объяснять. Но американцы эту войну проиграли экономическую, и все, что они сегодня делают, это как бы попытка взять реванш, попытка навязать какие-то свои правила игры, не понимая, что у Китая есть возможность это все парировать, изменить и переформатировать в свою пользу. У американцев по большому счету ну, на, на вторую экономику мира нельзя в общем экономически влиять. Это войны со взаимным экономическим, может быть, политическим и репутационным, э, как говорится, ущербом для обеих сторон. Об этом все предупреждают и в Америке, и... Китае, говоря об этом. Поэтому это пока еще так. Я считаю, что все, что происходит пока во взаимоотношении Америки и Китая, это все привязано к северокорейской проблеме. Все, вот я понятно, Владимир Сегодня. Следующий вопрос. Следующий вопрос, Виталий Итович. Вопрос к вам. Вы сейчас как раз говорили, и вопрос по этому поводу. Глобальному рынку выгодно Россия как бензоколонка. Как быть с этим? как бы с этим проводить собственную, выгодную пришел в своей стране экономическую политику. Уже Опять делаю оговорку, что я не экономист, но видит Бог. Послушаешь наших экономистов и поймешь, что хуже их никто в экономике реально не разбирает. Итак, нефть, вот спасибо, мы должны все вообще-то, вот ныне живущие, каждую утро воздавать молитву не только Богу, кто верующий, но и нашим отцам, дедам, прадедам, пращерам за то, что они для нас, для нашей страны, эти гигантские богатства – где завоевали, а по большей части просто достаточно мирно присоединили к России, к Московскому царству, создав Российскую империю, Советский Союз. Вот. Это наше реальное богатство. Ну вот если у вас, того, кто задает вопрос, в доме есть там несколько золотых вещей, ну выкиньте их, они, может они вам мешают, выкиньте их на улицу, там точно кто-то подберет. Так что... Я считаю, что э, внутри российской экономики, она гигантская, она северная экономика, нужно э, согревать дома у нас. Это вам не в Африке, это вам не на юге Европы, где люди без отопления жили веками и до сих пор живут без всякого отопления. Центр, э, э, центрального тем более, вообще не представляет, что это такое. А мы же на всю страну содержим такую инфраструктуру центрального отопления во всех в крупных городах, это гигантские деньги в это вкладывается. Так вот, нефть, равно как и газ и прочее, это наша кровь или там лимфа, это внутри нашего организма. Она нам нужна. Если у нас ее много, можно сказать, из благотворительных целей на донорских основаниях можем сдать там энное количество миллионов тонн нефти и подарить вот тем, у кого малокровным, а лучше продать. Вот. Но что же это самое, э, воспринимать себя как бинтокалонку. А вот то, что мы сидим на долларовой игле, вот этот наркотик, к нему мы присосались. Это действительно так. Поэтому кому там что выгодно, э, долго можно обсуждать. В торговых делах, понятное дело, э, лучше, если это самое главное, и ты определяешь, самый сильный определяешь цены на рынке. Это понятное дело. Вот. Но сочетая внешнюю экономику и внутреннюю экономику, мы имеем гораздо лучше, чем у других возможностей. выйду что мы очень большие. Вот Нам нужна дифференцированная экономика. Производство, там оливкового масла, только красивых башмаков, костюмов и машин мы не проживем. Вот. Мы должны определить эти национальные интересы, а в первую очередь они определяются, естественно, размерами страны. А следовательно, как крути не крути, мы прежде всего должны обеспечить себя всем необходимым во всех стратегических и полустратегических областях. Начиная от этих самых самолетов и заканчивая лекарствами, продовольствием и всем подобным. Вот на это нужно усилия бросать. Плюс, естественно, играть на валютном рынке мировом собственную игру. А если у тебя нет собственной валюты, которая котируется, крепко является на международном рынке, то как ты ее можешь играть? Только золотом тогда тебе остается. Вот. Поэтому нужно эту экономическую политику проводить, а называют пусть как хотят. тем Мы это название сами, пом себе придумали, а теперь... значит и носимся с ним. Это самоуничижение. Мне, вообще, мне надоело самоуничижение. Может быть, у советских руководителей слишком много было, особенно в последнее время, это чрезмерного, чрезмерной гордости. того, они проиграли страну. Но у нынешних уж только самоуничижение. Бензоколонка. Вот. Продайте свои собственные эти самые запасы, которые в 90-е годы получили если вам мешает. Продайте свои автомобили и так далее. А Россия все пытается заставить что-то отдать на внешний рынок. Отдайте свою жену и свою семью под внешнее управление. Там же лучше вроде бы. Люди-то цивилизованные. Может, они лучше будут управлять вашей семьей? А что вы мне вы предлагаете, чтобы страну надали на внешнее управление каким-то постороннего лица. Вот и все. Ну, все правильно, Виталий Витальевич. Подписываюсь под каждым словом. Но вот тут у нас неделю назад произошел подъем мировых цен на нефть. И сразу поднялся, поднялись цены на бензин. Это вот загадки Прыг. российской экономики. Вот. Это, Это наши... Экономики. Это просто жадность буржи Хорошо. Время нашей передачи истекло. Значит, я хочу поблагодарить и Владимира Сергеевича, и Виталия Тойвича за грамотные квалифицированные ответы. И говорю нашим читателям из зрителям Дорогие товарищи, капитализм в нашей стране на сегодняшний день, при том ее состоянии, он ее убьет. Если мы хотим сохранить нашу страну, мы должны отказаться от капитализма. Мы должны отказаться от частного интереса. Мы должны во всем, во главу угла ставить интересы нашей страны. До свидания, товарищи. С вами был я, Марк Соркин, информагентство «Ледокол». До новых встреч.